Приветствую всех любителей видеоигр, а мы будем продолжать с вами проходить God of War. Первое, что хочу для вас сразу заметить, для самых внимательных. А, так сложилось, так сложилось, что у меня, короче, умер компьютер и пришлось, в общем, перепроходить заново. Ну, благо-благо, я по большей степени шел по сюжету. Есть моменты, которые я прошел без записи, которые я случайно встретил, там помощь мертвым... В общем, что-то я смог записать и, скорее всего, это будет отдельным роликом. То есть, как бы, повествование, что не вышло в эфир. Для самых внимательных, самых добрых, самых хороших, самых самых. Ребята, мне нужно узнать. Ладно, опять что попозже скажу. Мне нужно узнать, где находятся некоторые материалы из прошлого ролика. Для тех, кому не впадло, назнаем это так. Это снова гном. Синдри? вот как раз я сейчас и покажу. Что я Эй, мне. Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. Ладно, О, давай Вы убили древнего? Да. да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Бля, доступно. Что вас привело, друзья? У них немножко разные рецепты. Смотрите, вот Левиафан. Я не знаю, где мне найти замерзшее пламя. Еще тогда я их нашел две штуки, две, две штуки, блять, две. Тут у меня ни одного. Кто, ну, кому не впаду, кто э, сможет посмотреть прошлые ролики еще раз. найти, где я находил замерзшее пламя. В комментариях указать тайм-код времени, где я их нашел, вот эти замерзшее пламя, это улучшение моего топора. О, исполнил какое-нибудь простенькое желание Скажем так Ну, там договоримся Что-нибудь хорошее сделаем, там уже будет вид Но это для тех, кому не впад. Естественно Так, у него появились новые вещи Это как нагрудная броня Это у меня для рук Так, давайте-ка для создания Нагрудная броня Вот, сердце древнего Нужно еще две штуки Ну, конечно, куда же без этого Броня для рук у меня есть Броня для бедер тоже нужно. Да, трей, ладно. Талисман, ладно, у меня хорошо рука это пора. У меня хорошая, я считаю. Да, хорошая. Броня для мелкого, ничего О, интересного. Блять, поезд древних, мне нужно обломки три штуки еще найти. Ммм, повышение сопротивления Холоду, огню яду На 33 Суммируется до 85, плюс восстановление 10, защита 22, да, сила чуть упадет Да, удача, но, блядь, это же охуенно А для рук, что для рук У меня пока что лучше, но Есть перчатки Там тоже нужны обломки мне бы сделал броню, она увеличивает силу и защиту Это очень полезно Штука, хуй с ним уже, с удачей На восстановление, на восстановление есть броня для бедер она как раз даёт, даст нам больше восстановления, Или... но не важно. пока что так. Что это у нас? Смотри, тут еще. Хм, это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Я не сразу брать внимание на эти двери, кстати. Значит, Один убил ее за книгу? Пока я не забыл извините меня Ой, все, постой, не не, не все нормально artık. Так, давайте посмотрим больше, чем миф. А -а. Уходя великаны уби Убить всего ворон Тайные комнаты Освобожденный дракон Один из трех Это, кстати, в прошло... это вы увидите в будущем ролике С нарезками а -а. Бронза использует способности Талисмана Так, а меня интересует А, это все карты сокровища я нашел какой молодец. Все три артефакты, кстати, не все собрал. Боевые не все, лица магии не все, тут не все. Но это ладно. Соберите эту надпись хрен с ней. Так, а где это почитать -то? А вот, вот это все, вот это вот. Это в принципе, потихонечку начинаю открывать для себя мир все больше и больше. Читать я буду про это чуть-чуть попозже. Главное, я случайно не концы сюжет сделать. Так, здесь перепрыгнуть нельзя. Но мы пойдем дальше. Тут делать нечего. Сюда. Пока что. Как вы можете заметить, жизни у меня чуть Эй, больше. Как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Мы внутри. Ну, а -а -а, ну конечно. Сука, блять. А не люблю такую штуку. Честно, не очень люблю так делать. Я в нее кинул топор, ни урона, ни чего. <связь> да, Можно <Слышко> сражаться. <Слышко> <Слышко> <Слышко> Да, они там, тают. О, у меня есть... Еще... Так, я понимаю. Не понял. Отдельно, да, рубить. растут? Их надо рубить вот с правильного Отлично! Вот. И что я сделал? А, дала мне Ну и хорошо. Так, мягкая Стоп! На дверь было похоже, мне казалось. Главное не спешить сильно. Вот, я же говорю, сколько я сказал? Так вот ты натя. Чуть не пропустил. <плодица> угу. не Начинаю, а потом уже это говно. <плодица> да. Говно с щитом. Поехали! Поехали! Еще чуть-чуть! Oh. Да! Точно! Вот что это сейчас этот Джум! Что это? Ну ладно. Так. кольца. Двери я вроде бы не вижу. Вороны. Ого! Какие? Вот это впечатляет! Что там? О, блядь. А выглядит тут козырно. Сына, прочитать сможешь? Прочесть можешь? Блядь, я с кратцем прям мыслью одинаковую. От От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Так почему так? Так Это уже не столь важно. Еще раз повторюсь, да, там советую смотреть в наушниках. Как бы стереозвучание, все такое. Из этого никак. Оп, паники. Сумплик, который я не могу расстрелить. Чат растет, Да. Так, здесь мы перекрутим. Так, главное потом вернуться сюда. Здесь что-то плохо все видно. Сюда мы сейчас не пойдем. Там еще одно, что ли? Я что-то делал. Так, пойдем-ка обратно. Подожди, малой. Я ж не мог. А, да, я реально сундук раскрыл. Ладно, я. Сделаю. тут нужна будет специальная спила. Понятно. ничего интересного. Но копить будем. Это все пригодится. Включи разберем. Сломаем. Хочу придумаем, как это пригодится так а все больше из интересности ничего нет ну пойдем выше. главное если честно бы еще бы не пропускать вагон Кстати, я слышу да карты а это вот это падла каркает. да ладно убить нельзя Так, стопай налево, налево никуда, вниз никуда. Да, тогда только так продолжим. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! Да не, За что его не убивают? убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. А у нас свой выбор. Так, О! тут скорее, будет. Я не схватил! Я не схватил! Ой, Ой, Ой, Ой, Ой, Просто как Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало. Мосты появились. Иди за мной. Так. Недоднозначно придется ходить по кругу, потому что вот сюда еще надо будет сделать как-то, пройти туда, пройти, для этого понадобится вот этот вот лук, который заряжается вот этой вот силой. За мной, отрей. За мной, отрей. Так, мне нравится, что он начал его по имени называть. Я видел столько мемов, где он его в принципе Кошмар! не называл по имени. И чувствует самое. Да попади ты, по так, а если камикаджи, знаешь, как я понимаю? Или... Yeah. Ну то есть они только стреляются. Хорошо! Так, ну, да, да, я считаю, что это камикатый. Давай, соберись. Да хорошо же, он стрелял, нормально. Считай, даже не промахиваться. <плёк> <плёк> занял так, так, я что-то Я тут. А... И давай, блять, заморозочка Еще света Отлично. Пути восстанавливаются. Такое ощущение, как будто, не, ну мы так-то дорогу в принципе для себя прорубаем. Но такое ощущение, как будто мы сейчас войну победим. Да, как бы. И на этом у них все закончится. То есть мы за них все решаем. Вот это вот херня меня, конечно, не радует. Так, здравствуйте, загадочки, да? Да, вломитесь, пулей. Так. Дайте... Ага, хорошо. Так, вот это точно вот так. Ага. Так, а вот это вот так смотреться прежде чем идти дальше он ярковато как-то становится если, если честно. но вот этот ули меня что-то напрягает очень сильно Мне кажется нам сюда нельзя тихо видите они на трупах этих белых эльфов все дело происходит И это прям ули ули ты слышал будь готов держись рядом сюда мол. Алой! за мной. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Беврестом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Ой, блядь! Ох ты, сука! Ну-ка, а -а -а! блядь, сломай, я, -а -а, я, я держу! Где твой нож? Ай, -а -а! а -а -а! умнич! Поки обосрался. Ну ладно. Обошлось. Конечно. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. О. Вот держись, что спиздить хотят. Ну уже третий раз уже пытаются его украсть. Фу, Оно липкое. Да. Я даже уже понимаю, из чего оно сделано. Гина! Ну Еще один! Назад! Так, так, так, так, так, Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Да, блядь... Нихуя, если они тут устроили, просто посмотрите на это. Если я всех разбужу я думаю стоит сохранить а чё я прицелиться не могу и не могу его бросить я бы их разбудил вот будь готов когда начнет рушиться надо будет действовать быстро Понял. а Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Стань за мной и прикрывай! Хорошо! а я хочу его сами, Так, а что меня подручки Тихо, тихо, тихо. Вот себя. Вот. Тихо, тихо. Время одни. Я расчищу на путь. Сейчас я расчищу путь. Выпускай стрелы, быстрее. Я В узком пространстве толпа сама себе мешает. Я я не отвлекайся. Ой, все! отошли! Отошли! Отошли! Ой, хочешь мне попор, парень? Давай, давай, давай, давай, Безу, не О, мне наружу, Ой, всё, всё, всё, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, так, Ты ранен. Нет, нет. Отлично. Ого, красота. Блин, офигенно мы все расчистили. Да мы всю войну прям порешили, отвечаю. Вот то есть мы уничтожили улей. Свет! Восстановил мы... весь храм! Он тут основа всего. Ой, по-моему, мы реально хуйня. Погоди! Он. Он поет! Я слышу ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Ах... Ах... Очень больно! Руку огнем обожгло. Сейчас кататься, да, попробуем? Жди здесь. Но я Жди. хочу... здесь. Что-то здесь не так. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Да, он же полубог, ему похуй. Точно. Фух, ну поехали. Теперь понятно, почему я Теперь я понимаю. Почему именно я? Кратов. Что это? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не забирай! нет, нет, нет, нет, нет, нет, его нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что... нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, и не буду нужен. То, что он матери говорит. Это, скорее всего, момент возвращения домой, да? Так, стоп, я что-то прыгался. Дайте сюда, наверное. Дом, а вот это. Тут она еще не сгорела. Запомните, это очень важный момент. Я не знаю его, а он не знает меня. И похоже не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Не бать ему, наверное, сейчас обидно пиздец это слышать. Наверное, охренеть, как обидно ему это слышать отчасти. Но мальца тоже можно понять. Кратоса мало что думало. А это, скорее всего, место, когда вода еще сильнее да, уйдет. Либо это подсказка. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Слово? Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись! Я знаю, что ты меня слышишь. Если кратос потом изменится из-за этого, это будет что-то с чем-то, я бы сказал. Но ну, Кратос же он хоть и ну жесток, <рек> Подожди! Вернись! Нет, нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку. Я ждал и ждал, но ты не выходил. Я сам тебя вытащил. Сын. Меня не было несколько! Ебать! Мгновений! Нет! Ты ушел туда очень, очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть! Идем, пока они не вернулись. Охренеть, Надеюсь, много. ты нашел, что хотел. Выкосил. Да. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. А теперь я не могу, да, войти? Интересно, сколько же меня не было, что он столько народу выкосил один. Еще и топор использовал. Мальчик, твой лук. Давай-ка. Отлично. Вы получили стрелы света. Стреляйте им в кристалл, чтобы зарядить их светом в Альфхейма. Так, допустим по моей команде выпусти стрелу в камень сработало теперь можно возвращаться идем не подожди рано ты еще что-то куда-то собрался дай ко мне теперь осмотреться когда у меня наконец-то появились эти стрелы интересно насколько их хватит интересно сколько я пробовал в этом месте. Но явно не падает. Явно не парень. Лестница завалена. Так спустимся. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. что вот это такое если честно а, -а, -а, а, -а, а так вот оно что то есть если я вставлю вот сюда и, и выступил то появится мост хорошо так но меня интересует немножко другое теперь я его забираю отлично Так он тяжелый пару с ним ельмис на сундук просто летишь. Да не туда сходят. хорошо сейчас потом уже уже лучше интересно я с этим камнем то вообще залезть куда -нибудь еще нибудь сейчас вот. интересно все-таки прогулятги предмет чары да потом посмотрим сейчас я и очень не так неплохо одет а, вижу, вижу, вижу. Дела не пробьет, то, чем покрыт камень. Да, да, я понял. Так, теперь мы забираем эту штуку. А ее, в принципе, бы до дома бы такую донести не помешало. У меня там дома тоже нам там -то надо камешек, дальше кое-что прочитать. Епа. О, ты что там, делаешь? надо вернуть, а то я потом про него забуду Так, хорошо Так, сильнее я не стал, конечно Так, они сразу открываются, а по ним попадают это уже хорошо Так, здесь что-то, что, что мне нужно Так, это еще один путь дальше или не дальше. Но мы пройдемся туда еще. А, а вот. Да. Наверное, О. трой стоп а зачем я обратно сюда вернуться то есть я сделал такой круг что здесь подняться стопы что а спуститься угу. ну хорошо ну просто здесь что-то ценное пошли а вот сделаем и и то, что выйдет... А, о, похоже! О, похоже! О, похоже! О, похоже! О, похоже! О, похоже! О, пора возвращаться наверх. Показывает, что здесь где-то что-то ценное есть. Только вот и что, не дает покоя. Куда золотым покрылась Золото это значит ну цели. Ну либо у цели, либо чтобы. Покрыть. Туда, да, проход все куда? А, нет, нет, нет. Тут тоже не Тут мы разберемся. Ой. Это... Ну, спешит, спешит, спешит. Смотрите, прям он напал, он есть, считаю, это Вот так вот. Включаем, уничтожили улей и восстановили храм. Вот сюда почитать. так, Потом вот так, делаем. так. Сын. Ну, сыном самому любопытно, поэтому он и читает это дело. Готово? Погнали. Добавлена легенда. Давайте прочитаем, ладно. Так, светом рожденные, в свет мы вернемся. Свет это поток душ, он изменяет нас, поглощает нас, вершит бесконечный круг жизни и смерти. Свет это истина, свет это все. Ладно, свет это замечательно. Но не Лео, но не он ли сводит вас с ума? Молитва Одина. Прими нашу жертву, могучий все отец. Впереди лежат англические руины от великие. Это все чуть похоже. помню, что я читал, что нет. Но, Смотри, принципе... синяя дверь, которая не дверь И чеша песка Ну как же я до нее доберусь Сейчас доберешься, подожди Дай пока смотреться немножко <как> Так, что у меня тут? Ой, сундучок И колокольчики Два штука А где третья штука? Так. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Эх. Так. А, теперь мне не дают покоя. Здесь. Так, здесь я колокольчик не иду. Вот здесь два, вижу. То есть, раз. -3. Где третий? Где третий колокол не вижу? А, вот. А как к нему попасть? А, все, мне нужен цвет, я понял. Так, теперь мне нужно что? Мне нужно сюда попасть. А, да, я понял. Вс ⁇ как бы ну, не так сложно пока, как кажется. Так, теперь я встаю вот здесь. Нет, не здесь, стоп, а где? А. а. Так, хорошо. Где мне взять купочки? Да, вернусь за ней. Как долго он с ней ходит, блин? Ладно. Будешь везде его носить? Может быть. Э, а ты ч, блядь? не понял еще что нужно сделать для разгадки ну ладно тебе сколько лет в принципе понятно и так все почему-то не понимаю. так О. отлично одна проблема решается сама собой может мы будем грабить священное место если я захочу узнать твое мнение я спрошу хрен от он мне хотел не дать рог взять да, не-не-не, малой, тут как-то без вариантов. Сейчас. Буду грабить, забирать, отнимать. Что еще хотел сказать? просто забирать. Не Тем более, отсюда было уничтожить эти три штуки намного проще, чем бы я. Так что да, священное место придется грабить если бы я не ограбил, что бы случилось? Так, сейчас что-то еще. Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Так, и как он может тебе достать до чаши? Я должен его подкинуть или что? Так, вы мне скажите, я его подкинуть должен или как? А, да. и Сюда. Он маленький, везде пролезет, типа. Сейчас дверь нам откроет. Вот, красота. Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупый <звук> загадка. Глупый загадка такой. И все-таки это дверь. Да, только открывается тоже по-другому. А, то есть эту штуку Синя уже с собой забрать не смогу, да? Ой, боже, вы что, что Или это за то, что мы помогли? они такие, о, спасибо вам, смертный, ну, почти смертный, но все равно. О. Да, смотрите, как все стало красиво! Так молодец. А, все, да уже? Так она уже не откроется. Чего ты ждешь? Мы зря здесь теряем время. Пора идти. Неважно. То есть все, сюда меня больше не пустят. Ладно. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Давай сразимся, Он рогатый. Меня бесит. Он еще вернется. Меня, если честно, тоже бесит. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Нет. Я... Так, подождите-ка. А, лодочка там. Да, все, ладно. Пробьемся -про -про -про -про -про -про через низ, да. Да-да-да, все верно. Здесь сначала вниз, потом теми обратными не я как раз могу луком пострелять. А смотреть, смотри, кушка это самое. не дает сундук открылся. Смотрю некоторые тюрьмы мы пооткрывали. То есть еще раз нужно все осмотреть. Даже на пути обратно не находят как меня развлечь. Красота. Так, ну если мне сюда, я пойду теперь туда. Там и свет появился. что за фонарь вокруг? Ну, отцу, ну, нет пути Я знаю. Вот здесь еще не все обошли Так, вам туда нельзя А, да ладно, тут нигде ничего нельзя Только вот теперь вот эти вот штуки надо бы ему уничтожить Чтобы света побольше проникало Остальное не столь важно Так, ну я хотел, блять, пройтись как-то Ну ладно, плохо Пойдем. А где же ты? Теперь я ничего не вижу. Свет есть. Привыкай. А, так вот, что у меня горит. а а думала. Убей ее! Крыса, вот не так просто. А, там что Так, а одна? Нет, не одна А ты думаешь, что мы нашел? Так, опа я так люблю именно ведьм, на самом деле в курочку. Я Может туда... поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляю? Стреляй на слух, учись. <с rearrange> Учусь. Кстати, здесь эти пути работать не будут. А если вот эти как его открыть -то? Подождите. Как открыть этот сундук? Я сейчас правда не вникаю. Вот он закрыт. И как мне его надо открыть? Блять. так одну ага это наверное с той стороны делается Причь, загадки не закончим с тобой э. так она простая снова а где еще я вижу только вот одну <плодисмент> Так, блядь, я сейчас прям вообще не курирую. Почему она опять отрастает? Что не так? Ладно, как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. О. Это так, это будет интересно. Да, будет работать. Будет. Так, а вот и кристалл. А, что? стоит. А, стоит. что стоит. Я стоит. А, стоит. А, стоит. А, открыть не стоит. Оказывается, все так просто, похоже, открываются. Так, сначала надо все облутать. 4-6, отлично. Хорошая новость. А Но все идет не так плохо нет. Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба. Просто. И молчи. Я думаю, я же смогу его бросить. Я думаю, да. Сейчас я его на улице Так, еще вот сюда хочу сбегать. Так. так, вот это мне надо сюда обязательно принести этот кристалл. Не знаю, что тут, я Без Безворот, конечно, как-то не очень. Света нет и плохо видно и все. Расцветия. Ой, долго он будет очень, очень. Мне это прям расстраивает. Как будто с бревном углу отвечаем. Штречники такие на кристалле. <связывая> так... Грудная броня. Потом посмотрим. Чуть-чуть попозже. Так, ну здесь больше нечего. брать. Да, только это самое здоровье. Ну ладно, лишним-то не будет все равно. Нет, больше интересно, как тут сундук открыть. Там я вижу только одну. Эту красную крючку. А теперь не дает это покоя. Вот сундук мне реально не дает теперь покоя. Почему они вообще проход наверху зак закрыли? Нахер это распускался, если мог на лодочке доплыть. По факту. Я правда мог доплыть на лодочке. А тут я такой херной занимаюсь. Стреляй, мальчик. Я знаю, что Где-то что-то есть, может где-то я просто не вижу. А? Да нет, вроде бы. Да е. Может баг. Бля, ну а вдруг это этот, блядь, этот самый этот, замерзшее пламя. это так Наконец! Знаю, это Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться. Так, ага, я уже все, да? Так, сначала в тюрьму зайду. Так, а сейчас чашечкой песка чуть попозже разберем Так, видимо все открыто. Да? да. А, блядь, это серебро, когда. Вот здесь Пусть ничего. Так, я вот не помню. При спуске там, когда крутишь эту хрень. Так, здесь ничего нет. Здесь тоже, и здесь тоже. Трестой чашки песка. Сейчас я покажу, как... Ой, не чашки песка, а при спуске. Там тоже, будет -то была тюрьма. Сейчас я покажу. Хочу опуститься туда вниз. Возможно, она мне немножко прояснит деталь. пробежал. Тут же и тюрьму вроде как... Здесь два автомобиля. О, какая это пятая из шестая. Пятая. Немного обещающая, конечно. Зарос проход. все, я понял. Из которого мы двигались сразу изначально. Понятно. Тихо. Ру! Тихо. А я его сразу не заметил. Так, а не есть ли случайного шанс, что где-то открывается проход вместе с тем, что я опускаю эту штуку? Нет, я просто завалил. Вот проход, с которого я двигался. Его просто завалило. То есть мне не дадут вернуться туда пока что обратно. А жаль. Ну и ладно. Отсюда я не вижу куда топор кидать. Нет. Возиться с песком. Там я был слева, справа я тоже был. Блять, ебаный. Ебучий служак, боже, реально вовремя. Черт. Как бы Ай, не попал по нему, да ладно, ладно, Ай, меня разозлил, короче, ты меня ты что-то улетаешь, Что? взял, меня разозлил, значит, а еще сам, Понятно. Значит, разозлим... Так, еще и это... О, да! да. да, да. Свои не, что, не блядь, я убил. Убил. Блядь. а я увидел? а вы а ты не хочешь его убить? тебя бесит по моему, да? Блять, я могу просто кинуть. ой блядь я он проголокивает? Я вот А, ну все, дальше. Но, ладно, только, Сделали руковую ошибку. А -а -а. Ага. Вы получили рунный призыв и можно ставить гнезда лука на закладке оружия. Чтобы воспользоваться лунным призывом, удерживайте F. Угне волка. Ух ты ебать! Так что он сказал, что мы совершили? Мы помогли не ошибку. тем. Я. Yeah. Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. С умным видом скажешь, что не надо было сын, влезать. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только, если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама... Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. О, сейчас будут а ты... ругаться. Забудь. Ладно. Так, ребят, Будем с вами заканчивать на этом. А, я хочу пробежаться все-таки еще по этому миру. Я запишу это. Если что-то интересное найду, естественно, это попадет в рот. Если нет, ну, естественно, мы поплывем домой. Все, хватит нам здесь делать что-то. А так, э находим этого белого охуенного света. Скажу вам, ребята, спасибо за просмотр. Блять, какой же он... Опять свет не в ту сторону. Смотрю, он какой-то страшный. Станет. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Не забудьте, пожалуйста, посмотреть видео, где находится в прошлых видео для Левиафана улучшения и указать таймер в прошлых видео. Ну, кому не впаду. Кто укажет, тот красавчик, Тому, кому будет, всё. кто не сделает, ну, не сделает. Не сделает. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.